и врач появлялся как жут и грозил окружающим невозможными бедами. Вы будете плохо, все, жуты все. Ты, я обещаю, это. Одна из таких же пьяных, как и водитель пассажиров неадекватного убийцы, повела себя еще более вызывающе. Она принялась веселиться и танцевать рядом с телами погибших. ни в какие рамки. Трагический час движение на трассе Нижний Новгород Саратов было оживленным. потоке машин появилась и на Маха Субаров. Она агрессивно мчалась, вылетая на встречную полосу и обгоняя попутки. Вози только по Никовали. Все шло в большой веде. Она не заставила тебя ждать. Ой, ой, ой, ой, Сюда, что, туда, что, ой! Что, ой, что, ой! Все, тут Субару врезалась в попутную ниву, и та опрокинулась на крышу. В Ваде ехала семейная пара. Супругов выбросила из перевернутой легковушки на дорогу. Виновник аварии по а да имени да Игорь да Филиппов был абсолютно в неадекватном состоянии. Валетинка перед поездкой употреблял алкогольный напиток. Спустя 6 часов после аварии в крови Филиппова обнаружили два промилле алкоголя. Его взяли под стражу, но он продолжал настаивать, что был вред. Пока длился, суд, водитель предлагал родственникам погибших замять дело за денежную взятку. Но те отказались. Филипп просил прощения на суде. Очень странно. Он утверждал, что он был трезвый, выскочил из машины, в бутылку. Но вину я признавил. Подсудимый всячески хитрил и намекал судье на смещение приговора. Если будет смещение, то я хочу смещение только в той деле, чтобы в дальнейшем содействовать помощи наглаженной кириллами не русских. Семье погибших в аварии раскаянием человек Игоря Филиппова приговорили к семи годам колонии поселения. По мнению родственников Андрея и Татьяны, ничтожное наказание за цинизм и отсутствие всего человечества. kill yeah. him. И внутри, кажется, кто-то есть. Действительно, внутри затопленной машины водолаза обнаружили тело мужчины. Погибший пролежал в воде несколько месяцев. Что же за страшная трагедия здесь разыгралась? Третья попытка. 2009 год. Калужская область. Город Малый Ярославец. Тело несчастного подняли на поверхность. Что же стало причиной смерти? Оказывается, прицеленный выстрел в лесок. Причем произведен он был практически в упор. Об этом свидетельствовали микрочастицы пороха вокруг раны. А значит, убийца находился вместе со своей жертвой в машине. Но вот кем был погибший? по безости и ахнули. Этого мужчину давно уже ищут. Вот он, Александр Лойка. несколько месяцев назад уехал на работу и как он воду канул. К сожалению, Александр Лойка жестоко убит. Но что же стало причиной расправы? Я была на опознании, Понимаете? Но до последнего момента не видел. Это Валентина Зорина, родная сестра погибшего. Следователи честно предупредили ее. Опознание не для слабонервных. Понимаете? Александр Лойко был женат. Воспитывал сына и дочку. Работал таксистом. Что же с ним приключилось? Продолжались разные версии и в том числе основной версии ...считалось, что это было срочно разумно поздравить. События могли развиваться следующим образом. Александр взял пассажира. Но тот ловил машину с единственной целью – ограбить. Для этого попросил ничего не подозревающего таксиста отвезти его за гором. Также по телефону пробовал установить, где он последний раз находился. Определился, что он последний раз труба телефон его замолчал Это между городом Кузнецком и Малорославцем. На шлифте трассы. В безлюдное место на трассе бандит накинулся на водителя. Расправившись с Александром, налетчик забрал все ценности. А машину отогнал к озеру и вместе с убитым водителем сбросил в воду, чтобы уничтожить Следы. Простой грабитель просто бы кинул машину с телом водителя в лесу, а не стал бы топить ее в озере. К тому же выяснилась любопытная деталь. Оказывается, до этого на Александра Лойка уже было два нападения. Но тогда все списывали на несчастные случаи. Ведь никто и подумать не мог, что кто-то целенаправленно охотится за простым семейным. В тот вечер Александр возвращался с работы домой. Зашел в подъезд. Неожиданно сзади услышал чьи-то шаги. Не успел обернуться, как краем глаза увидел в тусклом свете лампочки холодный блеск металла. Удары последовали один за другим на лестничной клетке послышался шум. Сосед вышел выбрасывать мусор. Это и спасло жизнь Александру. Неизвестный налетчик отбросил пруд и кинулся прочь. Соседи вызвали тяжело раненному Александру скорую помощь. У мужчины была серьезная травма головы. Но врачи сделали все возможное, и Александр остался в живых получил зарплату, как раз он думал, что хотели деньги забрать. К сожалению, мужчина не разглядел на летчика. А каких-либо улик тут не оставил. Поэтому поиски преступника результаты не дали. Казалось, это был банальный гоп -стоп. Никто и не предполагал, вскоре события примут крутой. И затем этим стоит прекрасная дама. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, Роковых расправ не закончится хэппи Эндер. Человек готовился Роковая кроссовка. Режим? Ну, да. режим консоли. Три режима. Да, я стараюсь. Три режима. 18 работы батареи. Новый или новая йога. Рекламное событие года. Конскейпы. 6 февраля. Шикаура. Топливный автомобиль, а в нем мертвое тело. Погибший Александр Лойко был застрелен в упору. Кто же убил мужчину? Лойко обычный таксист, женат, растил сына и дочку. Но кто-то целенаправленно охотился на него. До убийства на Александра уже было два покушения. Первое в подъезде. Но тогда бандиты спугнули соседей. Данный факт был, зафиксирован в материалах уголовного дела, и мы занимались, что эти А через несколько недель на Александра Войкова произошло новое нападение. Александр вышел на улицу, собирался, но еще издалека заметил, с машине что-то не так. Входя к машине, он увидел, что у него спущены Два колеса в порядке. Умец стал их откручивать. В это время к нему подошел неизвестный человек, который предложил помощь. Александр, даже не оборачиваясь, сказал, что справится сам. Поломка несложная. Резкая боль. Александр даже не понял, что произошло. В незнакомца сверкнул охрана нож. нож. Тот спрятал его в карман куртки и кинулся прочь один нанес. Твердого кости, он пришел сюда, из них висок, куда-то попало, соответственно, были другие совершенно последствия. Но и на этот раз Александру Лойко повезло. Случайные прохожие увидели искикающего, кроме мужчину, и вызвали скорую. Снова многочасовая сложнейшая операция, и врачам удалось вытащить Александра буквально с того света давать показания. Больше всего Александр переживал, что кроме него могла пострадать жена. А что если бы в то злополучное утро не кто говорил, что ничего другого не скажет. Он сидит для жены, а он не жены. Но кто же преследовал примерного сериянина? Ведь теперь было совершенно ясно, кто-то охотился за ним с маниакальным уборством. Не в один вопрос, человек просто не сталкивался, а человек, а кто-то другому, где-то на его голову. Такая скрывается за этими нападениями. Тогда никто и подумать не мог, что совсем так и некая дама. Третий раз преследователь решил действовать наверняка, чтобы у Александра не было ни единого шанса выжить. Итак, в тот злополучный день таксист Александр Лойко отправился на рак. К концу смены в его машине. изучены все контакты потерпевшего лойка, в том числе изучены все его детализации телефонов соединений. Последний защит Александра принимал по телефону. И оказалось, синкар, карта с которой был произведен звонок, была зарегистрирована на лицо без определенного места жительства, а попросту бомжа. Но разве такие пользуются услугами такси? А вот еще любопытная подробность. Сим-карту вставили в телефон, только чтобы заказать такси. Ни до, ни после этого номер в сети не появлялся. В какой-то момент мы стали понимать, что здесь не только убийство, а здесь человек готовился к убийству. Пустьщики проверили всех бродяжек в городе и, наконец, нашли того, на чьи паспорт была зарегистрирована сим-карта. Если не но было что если поэтому И заплатил за это бродяжки приличные деньги. Целых 100 рублей. Подозреваемым оказался некий Николай Левишев, бывший военный, служил в горячих точках. Зачем же он охотился на таксиста? На первый взгляд между ними не было никакой связи. Все контакты Николая Левишева проверили. Среди его знакомых оказался некий Сергей Амильчук. А его очень хорошо знала семья погибшего. Я с этим человеком, он мой начальник был. Я с ним работаю. Работала. Была. Да, он мой начальник. Я здесь на них